Добрый день всем, мне очень приятно находиться в Архангельске. И я вас поздравляю с днем предпринимателя. Сегодня прекрасный день. Давайте поаплодируйте себе в конце концов, да? Буквально две секунды мое личное мнение о том, что предприниматель это основа любого государства. Они отличаются от большинства других людей тем, что они взяли ответственность за свою жизнь на себя. И когда человек берет ответственность за себя, он формирует свое собственное представление о том, что такое хорошо, что такое плохо. И наша власть, мне кажется, была бы очень сильна, если бы сделала опору на предпринимательское сообщество. Это другие примеры. Итак, мне очень приятно, что сегодня эти, там, сколько там минут, час и 30 минут я проведу с вами. Я постарался сделать максимально эффективное для лично для вас э, свое выступление, потому что мне бы хотелось, чтобы сегодня, тем более праздник, сделать вам несколько подарков. Подарков, связанных с тем, что каждый из вас отсюда ушел немного в измененном состоянии сознания. Нет в плане того, что мы сейчас будем вам предлагать разные мотивирующие способы, наливать алкоголь там, в виде праздника. Я хотел бы, чтобы вы задумались о самых главных вопросах, о вопросах вашей собственной жизни. И мы в процессе моего выступления пройдем по ним. Итак, для буквально маленький анонс: Мы совсем скоро запускаем проект, называется "Право на труд", когда каждый человек может получить консультацию по вопросам своей карьеры, неважно, человек работает, у него есть два состояния, либо он работает, либо не работает. И вот начинает студенческой скандин, до пенсионного возраста это будет интересно. Поэтому всем вам подарок, опять же, вот, если хотите, позвоните, попробуйте. Итак, мы сегодня начинаем эффективный руководитель. Это важнейшая тема, мне очень приятно на нее говорить, потому что я сам руководитель и продолжаю оставаться быть руководителем. И буквально летя сюда к вам, я встретил в самолете очень интересного человека. Это канарец. Когда мы с ним сидели, разговаривали, я спрашиваю, как у тебя дела, чем ты занимаешься? Он говорит, что я занимаюсь тем, что делаю разные для сельскохозяйственных э, ферм специальные системы. Вот здесь сейчас как бы, тоже начинается какое-то движение, было бы интересно, а ты чем ты занимаешься? Я вам ответил, что я помогаю людям найти сами себя, как внутри себя, как занимается человек сам собой, так и внутри компании, когда я, как консультант, выступаю с компанией, чтобы мы строим систему управления, основанную на общих ценностях. И вот об этом мы сегодня постараемся поговорить. Итак, у нас с вами будет всего полтора часа, и я бы сразу хотела объяснить, почему я имею право высказывать вам свои мысли, свои взгляды, собственно говоря, свою позицию на то, что происходит в моменте. У меня достаточно много учился. Два высших образования, президентская программа про юридических кадров, экзекьютер бей Московской бизнес-школы Сколково, Американский университет, но это не самое главное. Самое главное – это проекты, которые мне удалось в моей жизни сделать. Наверное, вы знаете такой банк, как Росбанк. М -м, прекрасно. Кстати, отличный пример. Давайте сегодня договоримся, что за эти полтора часа наша коммуникация с вами будет строиться на двустороннем диалоге. Я буду вас спрашивать, если вы согласны, говорите да. «да». Oh, прекрасно. Великолепная аудитория, спасибо вам большое. Итак, Росбанк. Когда-то, в 2004 году, Росбанк представил себя одно отделение, находящееся на улице Маши Бороваева в Москве, а сегодня это крупнейший российский банк, ходящий в топ-5. Так вот, я занимался процессом слияния банка-Росбанк с группой банков ОВК, 8 региональных банков, это, например, 17 тысяч человек. Это был первый большой проект. Я так получил, что последние 16 лет был в банках, до этого был предприниматель, и прошел путь от заместителя управляющего до пользы 08.14 города Комсомольска-на-Амуре, банка ДНР, до председателя правления совладельца банка. А, второй крупный проект, которому мне повезло, это а, объединение и продажа банка ОТП. То есть это был российский банк, он назывался Инвест Сбербанк. В течение двух лет мы его готовили, развивали региональную сеть. Это была крупнейшая сделка на российском банковском рынке, порядка 450 миллионов долларов. И сегодня это банк ОТБ, у вас есть банк здесь ОТБ такой, да? Ну, я надеюсь, должен быть. И последний проект такой, которым я тоже горжусь, мы, когда мы вышли из этой сделки, мы приобрели свой собственный банк, он был в Краснодаре, назывался Кубань Банк, потом он перевели Идея Банк, и мы его продали польским инвесторам с коэффициентом 3, я прошел 3,5 года в Краснодаре, где кроме лицензии в самом начале ничего не было, а потом превратился в Большой Банк. После этого я создал проект «Бизнес-завтрак». Если вы ну, загуглите, и, кстати, вы можете использовать все свои айфоны, смартфоны, все что угодно, чтобы достучаться мне в социальной сети, я всем отвечаю. Если у любого вопроса есть, я обязательно всем отвечу. Пришли презентацию, что вам будет интересно. Если вы, во-первых, наберете «Бизнес-завтрак», то это будет Роман Дусенко, потому что три года я делал «Бизнес-завтрак». Мне стало интересно закономерности личного успеха. Что такое личный успех? поэтому я приглашал самых интересных, на мой взгляд, людей, для того, чтобы они сидели с компаниями, где я делаю консалтинговые проекты с точки зрения формирования системы управления Почему? Потому что моя минимальная программа, когда я работаю с каждым с человеком, она длится один месяц, максимальная – шесть. Компании, проектов, которые я делаю, они длится длятся до одного года. У нас всего полтора часа. Что я смогу сделать за полтора часа? Я постараюсь вам передать технологии, я вам хочу показать что происходит с людьми, что происходит с компаниями, когда мы работаем вместе с ними. И, соответственно, вы, используя то, что я вам сегодня дам, вы можете сделать и сами. Вопрос глубины проработки, но все равно что-то попробовать можно. Возможно, у вас что-то получится. Вот это моя цель. Какая цель у вас? Я бы хотел, чтобы вы услышали, задумались и для себя решили, подходит это вам или не подходит, ваше это или не ваше. Согласны с такими целями? Да, прекрасно, спасибо, движемся дальше. Итак. Какой главный вопрос? Главный вопрос любого собственника и любого генерального директора, как сделать так, чтобы рентабельность компании повысилась. То есть мы говорим о том, чтобы роль на капитал вырастала постоянно. Мы не говорим о прибыльности, мы говорим о рентабельности капитала вложенного в дело. Соответственно, для того, чтобы рентабельность капитала была, нам необходимо, чтобы компания работала эффективно. Каким образом это решается? Как я уже говорил, я сегодня постараюсь обращаться именно к вам. Для того, чтобы подойти к решению какой-либо проблемы профессиональной, нам ее нужно идентифицировать. Попробуйте сейчас вспомнить то место, где вы работаете, или ту компанию, в которой вы сейчас э, владеете, и попробуйте идентифицировать самую главную проблему, которая вас сейчас беспокоит с точки зрения менеджмента, с точки зрения управления. 30 секунд, пожалуйста. Готовы? Начинаем. Отсутствие карты. Отсутствие карты. Human Resource. Управляем персоналом. Окей, хорошо. Еще по какие-то больным темы, проблемам. Мало клиентов. А, Мало клиентов давайте Система, можно так сказать Система удержания, система управления Новые идеи, Новые идеи Стратегия Еще Оторванность от больших городов Оторванность от больших городов Это значит поиск преимущества здесь Востребованность Про... бизнеса Или продукта Продукта, маркетинг да. да, я думаю, что это сюда поставим <как> Сюда или вот здесь процессы еще. Продажи. Продажи. Хорошо. Тоже в процессе, поставим. Еще. Вы для себя идентифицируете слово «продажи» — это не проблема. Это значит, в чем проблема конкретно в продаже. То есть вот, я не хочу, чтобы мы «Люди, прям все говорили. Люди. Люди. люди. люди. Давайте так. У нас есть управление людьми, а я хочу сказать, развитие людей. Еще есть идеи? Есть. Конкуренция. Конкуренция в процессы. Или сюда стратегию. Еще. Окей, okay, ну в принципе, в большинстве случаев ваша проблема, которая есть, она одна из пяти. Мы только что сейчас это с вами разобрали. Почему Но это так важно? Страна в кризисе. У вас загранпасы есть. Нет, вообще есть. Есть выход. Ну, на самом деле это честно, да? То есть, ну, есть такая понятие быть честным друг к другу, Если мы не можем изменить страну, мы можем лишь только быть честными по отношению к тому бизнесу, тем людям, с которыми мы работаем. Почему Будучи больше. Сейчас изменить страну? Сейчас я, вам... сейчас я скажу, что я хочу сказать. Я... Вот, например, я сейчас взять и изменить страну не могу, но да, да. что я могу сделать, например, я могу сейчас рассказать вам о том, как я вижу себе управление людьми. Возможно, каждый из вас, придя в свою компанию, заразившись моей идеей сделать что-то по-другому. Люди, которые работают у вас в компании, придут домой, подумают о себе, станут более счастливыми, станут более эффективно работать, вы станете, как собственник или генеральный директор, зарабатывать больше денег, платить больше налогов. Таким образом, как бы, ну, долг долгий просто, ну, паспорт лучше. Всегда есть выбор, всегда, всегда, есть выбор да. всегда есть выбор. Итак, смотрите, у нас получилось 5 системных ошибок. И вы только чтобы мы их сами раскидали, почему я считаю, что это так? Основываясь на своем опыте управления банком, 16 лет я в банковском бизнесе был, Основываясь на своем опыте, как консультант, сейчас три года занимаюсь консультируем крупнейших компаний, в том числе я сейчас веду большой проект в банке ВТБ 24 я увидел, что существует 5 системных ошибок в области управления. Вот они, мы все их только что с вами прошли. Но они на самом деле являются причиной двух основных проблем. А проблемы на самом деле они вот такие. Неэффективный менеджмент, неэффективная система управления И нежелание сотрудников брать ответственность на себя Или вообще понятие ответственности Давайте подумаем, как же мы с этим можем бороться И вообще, что нам нужно для этого делать, чтобы победить эти вещи Я бы хотел сказать, что разделим сегодня наш мастер-класс на два основных момента Мы поговорим про личность человека поговорим про систему управления То есть мы пойдем через человека, через вас, который вы здесь сидите Здесь Мы пойдем через вас Поэтому часть номер один – это личность что я вижу часто успешных людей, сидящих в зале передо мной. Но зачастую эти люди, добившись успеха в своей карьере, имея хорошую квартиру, дом, машину, семью, детей, зачастую несчастны. Почему? Потому что вечером, когда они перегружены с работы, возвращают, чувствуют некую неудовлетворенность в себе. Неудовлетворенность, неудовлетворенность связанная с тем, что вроде ты работаешь, семья тебя не видит, вроде ты что-то делаешь, компания не очень развивается, вроде как ты что-то стараешься, а тут в стране все время кризис. И так далее, и так далее, и так далее. Что же нам делать? Потому что мы все время заточены на то, чтобы достигать цели. Мы единственные существа на нашей планете, которое может ставить цели и достигать ее осознанно. Безусловно, животные тоже могут ставить цели на уровне инстинктов. Еда, отношения и все остальное. Но мы осознанно ставим цели. По мере движения к целям, постоянно находясь в работе, постоянно в загрузе, я не знаю, там, расши, развиваясь по коленной лестнице или побеждая очередных конкурентов, борясь за клиентов. Мы постоянно теряем тот момент, когда понимаем, что есть нечто более важное помимо работы. Есть понятие отношений. Дети растут без нас. Жены все время страдают от того, что им не хватает внимания. Наши друзья забывают о том, что мы существуем. И так далее, и так далее. Нам необходимо вспоминать себя. И в тот самый момент, когда ваш перегруз станет очень серьезным, вы начнете задуматься, что же происходит с моими связями. И вот когда вы задумаетесь о том, что происходит вообще с вами лично, и сегодня этот час, я постараюсь вас занырнуть, чтобы вы занырнули в себя, вы подумаете, что же может являться основой этого общения с самим собой. И я надеюсь, что основой общения с самим собой станут наши ценности. И вот мы сейчас начнем с пятой проблемы, вот она, которая зафиксирована в нашем хип это личная эффективность руководителя. Я бы хотел... Сейчас вам представить некие базовые понятия, на которых базируется мое представление об этой проблеме. Первое, это вы и ваша цель. У человека. Помимо рабочей цели, должна быть цель личная. Или несколько целей. Или иерархия целей в целом. Поэтому я сейчас хочу, пока вы пишете, у вас у всех есть листочка, в пакетах были, девочки же были, у нас в пакетах ручки-листочки, тогда да? можете взять все в пакете, у кого за ней будут стоять пакеты. Не теряйте время, можете использовать телефоны. Идентифицируйте. Давайте вспомним о том, а какая цель у вас стоит на 2017 год? Сегодня 26 мая. Это в среднем где-то примерно порядка 100 дней прошло с начала года. Осталось всего лишь 265 дней. Хватит ли их для того, чтобы сделать то, что вы запланировали 1 января? Ведь на самом деле я тоже иногда планирую что-то а потом забываем. Или с понедельника что-то хочу начать. Или, может быть, кто-то из вас пытался после шести не есть. Да, или еще какие-то вопросы заниматься спортом, иногда можно даже приобрести абонемент, фитнес для того, чтобы спокойно себя. Да, собственно говоря, вы и ваша цель. Второе. Человек – это айсберг. Это базовое понятие психологи разработали, нейрофизиологи, о том, что наше поведение является следствием. Нельзя влиять на поведение. Вы, я уверен, большинство из вас родители, да? У меня тоже есть дети. Да, только двое родителей. <свят> а, <у> другое <свят> тело, да. Так вот, когда наши дети, особенно в малом возрасте, кстати, в большом возрасте еще интереснее, ты им говоришь «не делай это, перестань». Что вы видите в ответ? Взгляд. Отведение взгляда и продолжаем делать то, что он делает. Существуют различные варианты внушения, и на какое-то время их можно переключить. Потом ты снова уходишь, теряешь это внимание, и они снова продолжают делать то, что делают. Кто из вас пробовал то же самое на своих работниках? Примерно тот же самый эффект, плюс-минус, да? Причина в другом. Знаете, у меня был очень интересный кейс. Я приехал в Самару, там есть крупнейшее производственное объединение. Оно было, сейчас они владеют французы. И весь коллектив топ-менеджеров собрали примерно в таком зале. Сидит генеральный директор здесь за столом. И я говорю: так, давайте я попрошу вас всех встать. Ну, это я вас не прошу, это просто я рассказываю это было. Они все встают, потому что, вроде, генерально неудобно играть. А теперь я вас попрошу сказать следующие слова. На английском языке я на презентацию выдал, «I'm a super trooper manager». В глазах мне это Но так как тренера пригласили заплатить деньги новые, они начинают вяло повторять. Я чувствую, что как-то только такой, слушайте, вы третий день здесь, вас прокачивают, вас там приезжали интересные люди, там HR ваша работа. Давайте еще сильнее. Покажите всю любовь своей компании. Они такие, ай, мы супер трупер пупер менеджер. Я специально обре... ну, просто обрагодавлено писал. Когда я их задолбал, в 50-й раз они сказали, сели в глазах, у него написано, ну что за идиот стоит перед нами, ну за что нас так мучают? Я говорю, ну как вы ощущения? Ну, я говорю, то, то что я вас сейчас сделал, спросил у них. Они с мне подтвердили, что да, именно это они обо мне думают. Я говорю, прекрасно, так вот, ваши подчиненные слышат примерно то же самое, мне их мозг трансформирует Ваши любые команды, не делай, перестань, иди, теперь мы будем лучше, клиенты для нас важно. это примерно то же самое. Почему? Потому что мы работаем с ними на уровне поведения. Поведение не меняет людей. Влиять на поведение можно лишь только через образ мышления, через убеждения и через ценности. Сначала базовые ценности, которые формируют наши убеждения, они формируют образ мысли, и только тогда мы получаем некие модели поведения. Мы все с вами руководители, поэтому я не буду кривить душой. Цель системы управления, основанная на ценностях, это формирование необходимых нам моделей поведения сотрудников. То есть мы фактически сможем спрогнозировать, как они должны себя вести. Об этом мы поговорим от того, Потом представление о будущем, поддержка изменений, и мы движемся по направлению к пониманию, что же такое карьера руководителя. Итак, очень важный момент. Как я уже сказал, что человек — это личность, и на него влияют очень много разных факторов. На вас, как на руководителей сложившихся, влияло ваше обучение, ваша семья, ваш первый опыт работы, в конце концов, сексуальные взаимоотношения, насколько вы активны или пассивны. Все-все-все формирует вас как человека. И каждый аспект вашего взаимодействия с другими людьми реализуется в том или ином паттерне, когда вы, как руководитель, общаетесь со своими подчиненными. Это первое. Второе. Вы, когда работаете в компании, в компании создается некая среда. Как она называется? Корпоративная культура. Все отлично, да. Поэтому, когда у нас происходит стык или конфликт между личностью и корпоративной культурой, проявляются те или иные моменты. В основном мы уходим или мы там открываем новый бизнес или что-то еще. Поэтому, как большинство из вас слышали на это изречение, что люди приходят в компанию, а уходят от кого? От руководитель, да, к сожалению. Движемся дальше. Удивительная вещь, но парадоксом является то, что руководитель в компании одновременно подчиненный. Даже если вы генеральный директор, у вас есть акционер. Даже если вы один из акционеров, у вас может быть группа акционеров. Если вы, в конце концов, акционер со 100% доли, перед вами из Гизбербок. Поэтому все, что вас интересует как подчиненного, отношения к своим вышестоящим руководителем все то же самое интересует кого? Ваших подчиненных, конечно. Задайте себе вопрос, что вы хотите от своего руководителя, и то же самое с вероятностью 100%, но ровно наоборот, вам необходимо дать своим подчиненным. Это базовый парадокс, вокруг которого стоит строиться, в том числе и ваша работа. Итак, как же нам исправить эту ошибку и настроить себя на то, чтобы я стал эффективным лидером, эффективным руководителем в конце концов? Что мне для этого необходимо сделать? Итак, первое. Давайте посмотрим, а сколько же, да сколько же существует мнений на эту тему. Я беру понятие карьера руководителя в русском поисковике, в русской книжной в большом сети Озон. Получил где-то примерно 3 800. Потом я сделал все то же самое на Азон карьер менеджер или менеджер карьер и получилось у меня 198. Поэтому мнений огромное количество. Но, к сожалению, нет одной книги, которую можно было бы использовать, поэтому было бы легко, пришел в магазин, там есть книга «Суфружеская жизнь, воспитание детей», «Как быть руководителем» и так далее, и так далее. Но, к сожалению, такого не происходит. И вообще, важные решения, которые с нашей жизни происходят, они… Если у вас ездят этот по городу? Ну, с недавно, Нет, ну, вам пришло. Когда ты говоришь, что этот проект по Москве, постоянно встречаешь какой-нибудь кортеж. И их же много. И вот вы думаете, что вот важное решение, например, как кортеж, ты его слышишь, гаишники тебе перекрывают дорогу, ты думаешь, ага, вот сейчас наступит это важное решение, вот сейчас подъезжает. Нет. В жизни все происходит по-другому. Происходит момент, и вы должны принять то или иное правильное управленческое решение. Поэтому что же будет в основе, вот сегодня мы будем к этому двигаться. Итак, цель – личностный рост каждого. Я попытаюсь в оставшиеся время пройти пять основных проблем, которые, на мой взгляд, видно в личном развитии каждого сидящего из вас здесь человека. Итак, первое. Ошибка стратегическая. Кто из вас водит автомобиль? Ну, будем считать, что большинство. Так как вы подняли руки, и вы мне сказали, что вы водите автомобиль с вероятностью 99,99, ,99, я доверяю, что вы доезжаете до места назначения. Да? Почему? Браво! Что еще? Прекрасно, еще. Умение водить автомобиль, да? наличие автомобиля. А что такое в этом смысле для нас автомобиль? А более менеджерским языком? Ресурс. А что еще нам нужно сделать, чтобы, например, сесть и в конце концов ну, поехать? Правильно, еще один ресурс. Великолепно. Если я сейчас вас спрошу, вы самые активные из а что же нужно человеку, чтобы поставить в цель? Проблема нужна для того, чтобы вы Проблему мы уже идентифицировали в самом начале моего выступления. На самом деле ну, На, ну, рынки. энтузиазм, вот это, зрение, а а не нет, это все. Все. Супер, спасибо большое. Для начала все-таки мы должны понять, куда мы хотим приехать. А для того, чтобы понять, куда мы хотим приехать, мы сейчас пройдем весь этот путь, и в результате я надеюсь. Мы говорим, каждый из вас, если хочет немножечко вложиться, свой мозг включит после обеда, потому что, я понимаю, тяжело, хочется спать, и немножко душновато, и все же, как бы, не так часто генеральный директор устраивает вакансии бесплатные хорошие мероприятия. Давайте попробуем подумать, что же нам делать для того, чтобы двигаться вперед. По сути, мы рассмотрим вас, как некий образец компании, то есть вы, по сути, как своя собственная компания. Итак, с чего мы начнем? Что такое центр? ценности, те мысли, которые а превалируют в голове. У человека. Прекрасно. Еще какие версии? А что это вообще такое? <связь> нет, нет, я понимаю, это уже какие А что такое ценность? <связь> в основе нашего мысли прекрасно. Еще какие-то идеи? <связь> то, что важно. то, что важно, отлично. Еще кто там пока молодой человек, который в Гугле там мешает? <связь> Посмотрите, сколько результатов будет ответов по Google И что такое ценности? Что еще То, что значимо. значимо? Проверили уже? Нет? Ну, порядка нескольких тысяч, сотен тысяч, извините. Причем каждый из нас, нет, мы не спорим друг с другом. Ведь все обозначения, которые мы сейчас назвали, они все релевантны нам, верно? Тогда, если вам это все понятно, и для каждого не возникает вопрос. Понятно, что такое ценности? Мы, как мы договорились сами. Да, это понятно, нет. Понятно, что такое ценности? Да. Ну, чудесно. Итак, ценности – это некие уроки, которые мы усвоили в жизни, и некие ценностные, моральные, материальные ориентиры, которые позволяют нам принимать решения в сложной ситуации. Я вас прошу сейчас взять ту самую листок, или ту ручку, или тот блокнот, который у вас есть, и записать три, может быть, или пять, у кого как, у кого может быть, десять. Я вас, кстати, призываю, все, что вы сейчас делаете или будете делать – Придите домой осознанно, попробуйте сделать это упражнение с более серьезным подходом, иметь несколько больше времени записать свои ценности. Возможно, вы будете делать это упражнение в первый раз. Вопросы. Уверен, что вы их себе знаете каждый день, но все же сегодня я хочу, чтобы вы заострили на них внимание. Второй вопрос. А что я делаю здесь с точки зрения высшего смысла? Вообще, в чем смысл вашей жизни, моей в том числе? Третье. Достигаю ли я свои мечты или чьи-то другие? Может, можно вашей мамы, папы, или вашей жены, или вашего мужа, может быть, ваших детей, а может быть, свои собственные. Никто не знает. Все, что вы делали до этого, это то, что вы хотели делать, или это подготовка несколько к чему-то более большему? У меня нет ответов на эти вопросы. Я хочу, чтобы вы их задали себе. Потому что проблема номер пять, которую вы сами себе идентифицировали, это развитие людей. Человек не может развиваться, если он не разбирается в себе. А осознанность – это та самая большая проблема нашей страны, которая стремится к нулю. Да, надо было бы это делать. Не важно, что… Ну, надо двигаться по этой дороге. Итак, мы движемся дальше. Какие мои сильные стороны? Кто из вас знает матрицу свод анализ? Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Все знают, правда же? Сильные, слабые стороны, возможности угр и, там, угрозы. Кто хоть раз делал свод-анализ по отношению к себе? О, студенты, молодые. Какое было ощущение первый раз? Сложно это делать. Сложно. Если вы помните мадрить свод-анализ, поставьте себе домашнее задание сделать свод-анализ лично для себя. Потом сделайте свод-анализ лично для мужа. Это не будет часто. Помогите детям сделать свой анализ, неважно в каком они возрасте, потому что чем меньше дети, тем интереснее с ними общаться. Моему, моему сыну 10 лет, а дочке 5, американский психолог. А, я прочитал одну интересную статью, которая потом поделился с другими людьми. Она говорит, У меня дочка 4 года. И она начала задавать ей сложные вопросы жизни. Она услышала интересный ответ. Я очень люблю Италию. И вот я ну, как-то лежу, попробовал с дочкой и говорю, слушай, а как ты думаешь, какое любимое место мое на земле? Она не секунды несет, 5 лет, Не секунды несет, она говорит, «здесь». Почему? Но мы же здесь. У них совсем другой подход вообще к Вот поговорите сегодня со своими детьми, вы будете приятно удивлены. Итак, ваши сильные стороны. Если вы сегодня сделаете дома слот-анализ, перед вами откроются удивительные вещи. Но я бы вам хотел порекомендовать более усложненную версию слот-анализа. Возможно, вы ее даже слышали об этом, но если вдруг не слышали. Есть такое понятие, как окно возможностей». Где здесь возможности, а здесь сильные стороны. Когда вы сделаете перечисление своих сильных сторон, 1, 2, три, 4, 5, возможности, которые перед вами есть, например, в какой-то отрасли, или в профессиональной службе, в профессиональной карьере, в бизнесе, там, 1, 2, три, 4, пять, попробуйте прошкалировать, взяв одну сильную сторону и одну возможность. Например, как моя сильная сторона может реализовать возможность, которая передо мной открывается, номер один. Потом говорят, Как я могу сильную сторону 1 использовать возможность номер 2? Или наоборот, как возможность номер 1 помогает мне развивать мою сильную сторону? Или наоборот, как возможность номер 1 может позволить мне развивать сильную сторону номер 2? Казалось бы, бред. Да? Ну, так, человеку непосвященному, зашедшему сейчас, не слышит то, что я сказал самым решением. Господи, куда я попал? Зачем мне это все? Что я тут делаю? Итак, это ваше задание. Движемся дальше. Сейчас маленький тест. Я уверен, что вы все прекрасно себя отлично знаете. Напишите, пожалуйста, в том листочке, который вы пишете, три самых сильных своих черты. Будь то черта характера, будь то профессиональная черта, или будь то личный котел. Три, как вы думаете, за которые вас ценят и уважают больше всего. Ваши подчиненные, друзья, соседи. миллион. Но... Я говорю, ну, десять. Как, если мечтать, то и 10 немного. Как, ну хорошо, сколько? Но мы договорились, что там 15 миллионов рублей это не будет много прям, чтобы вообще. Вас устроит эта сумма? Весяц. Мало? Весяц. Не, ну подождите, лотерейный билет, вы 15 миллионов. Хорошо, ладно. Сколько вам нужно для того, чтобы не работать? Давайте договоримся сейчас. Да. Сколько вам нужно, чтобы никогда не работать? Ну сколько? Ну а оцифруйте свою мечту. Но есть идеи? Любой Вы сейчас вообще? Нет ничего невозможного. сколько меня, денег? Живы, Правильно, мне тоже об этом много говорят. Что ты паришься? Тут, купи себе домик за 100 евро и живи там у парня. Сколько денег? 15 миллионов долларов. Согласны? 15 миллионов долларов. Подойдет? Доллар. Да нормально на эти деньги жить. Я вам демонстрирую. Даже сейчас на условии падающего рынка положите в процентном перевести их в рубли, положите под 8 годовых, годовых, посчитайте сколько денег. Малычик, вы больше всех знаете, сколько будет денег, пока мы распределяем. 15 миллионов долларов плюс 58 по 1, 8% годовых, он нам скажет, сколько можно жить в месяц. В общем, посмотрите. Представьте, что у вас цифра 15 миллионов долларов сейчас в мобильном банке. Л? Чем будете заниматься? Нет, Стоять. Стоять. Нет Стоять. не прокат Не верю. Если 15 миллионов долларов решать все ваши проблемы, вы завтра на работу не пойдете. Не пойдете же? Нет, Нет. Чем будете заниматься? Пять баллов. Я хорошо, чтобы снять этот вопрос, я вам дам справку, что перечисление вы выиграно официальной лотерее. По Путешествовали? что потом? Путешествовать, понятно, потратить хочу, хочу. Что потом, что будете делать дальше? В оставшиеся 50 лет своей жизни? А? Это понятно, что будете делать? Чем вы займётесь? Что вас на самом деле греет в душе, когда вам не нужно зарабатывать деньги? Что? Помогает другим. Прекрасно. А что бы вы сделали? Например, вы здесь, в Архангельске. <решит> <решит> <решит> Это слишком жестко. вы потом этим отдельно поговорите и закончится. Видимо, конкурент ваш, да? Дороги. Взяли бы построить построили там километр дорог для начала. Каждый из вас построил <решит> по километру, в целом, может быть, там и дорога, ситуация изменилась. Запишите на самом деле, что бы вы хотели делать, если бы вам не нужно было бы работать. Удивительные открытия происходят с когда они начинают думать. Они создали, думают о том, что, они создали ветеринарную службу какую-то, или какую-то школу создали или, я не знаю, стали бы что-то доброе, хоспис построили, там, или пошли бы работать, не и работать, а быть в э, э, медицинских учреждениях, помогать тяжелобольным. В общем, начинается действительно раскрываться потенциал личности человека. Ведь мы же с вами... Находимся в гонке для того, чтобы просто выжить. Работа-дом, работа-дом, деньги, зарплата, дснс ки там, знаю, привык, там, налоги все остальное. выключить это все. Понятно, что шок, хочется сразу поехать в путешествие. А потом что? Вот Когда вот эта пустота пройдет, задумайтесь сегодня дома, что бы вы хотели, чему бы вы хотели посвятить свою жизнь. Я вас все-таки веду плавных к своей цели. Итак, движемся дальше. Следующее. Мой сумасшедший список. Это еще одна интересная игра. Сегодня мы в нее играть не будем, вы играете дома, можно со своими близкими. А что бы вы хотели в жизни сделать? Кем бы стать? Что купить? Где побывать? Вот самые сумасшедшие идеи, которые могут приходить вам в голову, для того, чтобы идентифицировать, а что же на самом деле вы хотите? Что же вам хочется в своей жизни? Ведь на самом деле, если сейчас я вас каждого спрошу, трудно будет сказать, а что вы на самом деле хотите. Я вас по себе это знаю. Есть еще одно упражнение «Можно мечтать». С теми людьми, которые я занимаюсь коучингом, руководители, собственники, я говорю, слушайте, я вам дам такое задание, вы будете смеяться, но вы заплатили деньги за то, что работаете со мной, поэтому будете делать. Раз в день присылайте мне плюсик в WhatsApp например, за то, что вы пять минут посидели и помечтали о себе. Начинается ломка у людей. Сначала они приходят, я звоню говорю, ну, в смысле, все, разрываем контракт, так и вы наполняете, вы заплатили много денег, до свидания. Он мне-не-не-не, не, не, не все начинает. И начинают приходить плюсики. А потом, когда что такое вообще коучинг личный? Это когда, до того момента, когда мы с вами начали разговаривать, не возникнет то, что возникает в процессе разговора касательно вас. В результате вашего размышления над тем, что возникло, на основании того, что я вам даю какие-то определенные задания, вы начинаете формировать некое еще состояние, в вообще не было того, как вы что-то дали думать. Это вот постоянная работа с будущими возникновениями является очень. Когда мы растем и движемся по направлению к тому, что вы хотите делать. В решении сложной ситуации, когда вы не знаете, что делать, когда вы зашли в тупик, когда вы не знаете развивать свою компанию, развивать что делать, как, вообще чем заниматься. Вот это и есть сумасшедший список в том числе. Здесь бы я хотел привести слова Уолта Диснея, что сделать можно все, что представить. Про мечтами мы с вами только что проговорили. Итак, еще одно интересное упражнение. 26 мая 2027 года, плюс 10 включаем лет, что с вами? Где вы? Если бы сняли видеофильм об этом дне вашей жизни, что бы с вами происходило? Попробуйте подумать. Классно, правда же классно мечтается? Где вы себя видите через 10 лет? Это хорошо. 99% отвечает примерно так же. И все же, белая яхта по какому маршруту ведет? Сомали, Сомали, Сомали. Сомали? Да? Белая яхта? Да, надо думать, что будет с яхтой в Сомали. Я сегодня, когда готовил презентацию, я, я, знаете, сегодня сделал 5 баллов, просто поаплодировал маркетологам и СНМ. СНМ – прекрасный канал, я люблю его слушать. И они говорят там, бизнес потяните на Африку. То есть такая заставка. И, как вы думаете, силуэты какого цвета? Зироный, черный. И люди в деловых костюмах, там, галстук белый, силуэты черный. И второй такой же, тоже черный. Я просто вообще был рад ему в имущество юмор. Это касается, наверное, там, Сомали. Вспомни, чайная перспектива для ну ладно, может быть, у нее там за ней крейсер следует. А, ну, надо, да. надо везти будет. Хорошо. Итак, мы с вами подошли к самому главному, ко всем о том, что я говорю, вот все эти упражнения помогут лично вам достучаться до себя, расковырять, собственно говоря, то, что есть самое главное в вас, попробовать поставить свою личную цель на перспективу, четко ее оцифровать и понять, зачем и что вы делаете в рамках своей профессии в рамках своей жизни, в рамках своей работы, поговорив о своих целях со своими подчиненными, вам станет понятно, они вообще здесь работают почему, совпадают ли их личные цели, их миссия, видение с тем, что делает компания. А теперь будет простой вопрос, когда вы поставите свою цель, сможете ли вы четко, ясно и просто объяснить кому-то, что вы хотите. У вас сейчас есть какие-то цели свои? Да. Отлично, вы, вы просто, вы, вы робот. Давайте сделаем очень просто, вот, смотрите, вот первый ряд, можно вас попросить рассчитаться на первый и второй? Да, пожалуйста. Первый, второй. Второй? Нет, здесь второй. второй. Вы первый? Первый. Запомнили, череды. Первый поворачивается ко второму и пытается рассказать очень быстро. Сейчас, ну 30 секунд, просто эксперимент. А на самом деле какая у вас цель? Можете просто ясно объяснить другим? чего он хочет. Попробуем. 30 секунд. Поглядитесь друг к другу. Поделитесь. Вы даже не знакомы, но это еще одно приказование – ознакомиться. <ironing> <characteristics> <actually>. <relaying> У <risa> вас получилось? L Вам больше всех повезло. Вы сам с собой. А теперь, наоборот, номер два Попробуйте рассказать номер один. Послушайте друг друга, послушайте, послушайте. Вы уже все поменяли? А? Для да всех? А вы думали только для меня? А, ты а этой роли. Доспользуйтесь да, моментом, пока я еще делаю. Девушки, хотя из вас разделяет одно крест, то вы можете пообщаться. Это не страшно. Рассказать друг другу о том, какая у меня цель. У вас получилось? Прекрасно. Окей, отлично. Спасибо большое. Это прекрасный опыт для того, чтобы быстро выдернуть себя и попытаться рассказать о том, какая у меня есть цель. Кроме вас, потому что вы до 20 лет. Отлично. отлично. Следующему вопросу язык. Давай. Я гарантирую, что ты не не выучишь. Он говорит, почему? Что такое английский язык? Но английский язык вообще-то я мечтаю о Лондоне, я бы хотела туда приехать, посидеть на пикодели так вот на этот фонтанчик, ко мне подсел бы кто-нибудь, я подружилась бы и на английском. Я говорю, вот это цель, а выучить английский это не цель. И у человека происходит осознание того, на самом деле, что он хочет. Так вот, когда вы сейчас проговорили про цель, подумайте ли это ваша цель или это то, что вы просто путь к цели. Для чего вам нужен английский язык или яхта? Я явно яхта не нужна сама по себе. Вы, вы хотите какие-то эмоции испытывать? Да? Любовь? Очень хорошо. Кто специалист по любви на волнах? Девушки, вы знаете, к кому после обратиться. Какие это даст мне преимущества? Если цель – английский язык. Если мои преимущества, выучив ее, я сяду на приходили серку и спокойно поговорю с иностранцем. Это даст мне возможность не переживать, не стресс. Я смогу чувствовать себя человеком этой страны. Вот это преимущество. И, конечно же, отношения прошлого, будущего и настоящего. Мы связаны с этими нитями. Такие, какие мы были в прошлом, мы сегодня. Какие мы сегодня, мы будем в будущем. Помните об этом, когда вы ставите свою цель. На какие самые сильные черты вы своей опираетесь? Почему вам так важно? Вот смотрите. Мы когда будем говорить, но я сегодня уже не буду об этом говорить, потому что пролечу, и слишком много вам возможностей сейчас мы используем. Но что такое резюме? Ну, кто из вас работает по найму? Давайте начнем с этого. Рассказ. О, большинство. Что такое резюме? Кто сказал рассказ? Нет. Спасибо. Рассказ, строящийся на чем? Ну, Структурированный рассказ. Не -не -не -не -не -не -не. Рассказ мне больше на Вы когда рассказ открываете, наверное, есть у вас любимый автор, который вы читаете? Ну, книгу читайте, какой-нибудь любимый. Есть вообще? Ну хорошо, что такое для вас интересная книга? Драма. Резюме это драма. <свят> Что такое резюме? Это ваша опора на те самые сложные проекты в вашей жизни, которые вы реализовали. Ведь если сейчас поговорю с каждым из вас, мы найдем те самые интересные моменты в вашей жизни в прошлом. Не просто я работал директором такой-то компании, такого-то года, по такого-то. Нет. Это значит, вы решали сложнейшие задачи. Вам было трудно, вам не получалось, но вы решили. И это и есть рассказ о человеке. Так вот. Говоря о том, что такое прошлое, опираясь на себя, на успешный опыт. Но еще есть один очень важный момент. В России не кто, кто читал хоть раз резюме? Ну, конечно, все, наверное. Прекрасно, да. Какого там пункта нет? Только что мы сейчас, кто следит за ходом на моего выступления. Что сделать сами для этой компании? Хорошо, но немножко не то. Там все прошлое, куда Еще. А? Есть во многих С теми, с кем я занимаюсь, у них есть. Еще. Чего нет? Провал. Кто сказал провал? Спасибо, большое Миша. Я не знал, я просто угадал. На Западе, если в вашем резюме не указан ни один факат как мы его по-русски называем, с вами будет очень трудно разговаривать. И вообще, на самом деле, резюме это читается внизу. Что у нас внизу расположено? Личные качества, Личные качества человека. Никому... Не важно, какую должность вы занимали, важно, какой вы человек. И 90% западных HR в крупнейшей компании пишут, они мы берем людей, которые подходят нам по духу, человека, который научить можно всему. Но если у человека нет чувства юмора, этому научить его невозможно. Правильно? Каким станет мой первый шаг, этой цели? Вот если так, очень просто, в таком последствии мы с вами пройдем, или вы бы прошли со своими подчиненными, я уверен, что у вас очень много появилось. Итак, Сейчас я буквально быстро перемотаю самые важные моменты, которые в первой части у нас остались, но э, вот очень важный момент. Почему нам надоедает наша карьера или наша работа или наш бизнес? Потому что мы думаем сильно загружены, нет, потому что мы теряем связь со своим личностным ростом, мы перестаем развиваться, это главная проблема. И если все то, что мы с вами сделали за этот час, вы постараетесь применить в своей жизни, у вас произойдет чудо, вы посмотрите по-другому на свою жизнь. Движемся. Вот еще очень важный момент, что профессиональный и личностный успех, вернее, профессиональный успех возможен только через личностный рост человека – вас, ваших замов, ваших людей. Если вы не развиваете людей, соответственно говорить о том, что они будут расти профессионально, невозможно. Вот очень важный момент, я хотел сказать, что есть третья ошибка – ошибка вашего позиционирования. У меня есть друг, он живет в Архангельске, прекрасный человек. Его жена очень профессиональный юрист. Но всегда получилось так, что она работала в одной компании, переходя в другую, не задумываясь о том, какой у нее бренд. Он у нее явно есть. Но люди об этом не знают, поэтому необходимо формировать свой бренд. Так вот, включив этот слайд, с этим человеком у нас возникает явные, четкие, стойкие эмоциональные восприятия, кто это такой. Правильно? Моя цель. Чтобы, если бы и сейчас там победила фотография каждого из вас, мы бы все точно сказали, кто это. О, это профессиональный директор. Или о, это человек, владеющий этой компанией. У него такие такие такие качества. -таки -таки. Называется mm. позиционирование бренда. Мы идем к тому, что скоро не будет людей просто так. Mm. Будут люди бренды. И нанимать будут людей бренда. Всех остальных заменят кто? Китайцы. Mm. Нет. Роботы. У меня есть программа на радио, Радио-медиа uh, Радиомидиаметекс, uh, uh, uh, если кому интересно, был буквально последние две недели у меня там были очень интересные спикеры, один Сергей Митрофанов, это гуру российского брендинга, он говорил о том, что работы больше нет. То есть вот представьте определенный момент, ты подходишь на сквозь сити, а там везде закрыто. Все, работы нет, потому что вместо работы работают роботы. А еще с таким человеком, мы разговаривали, это крупнейшая компания IBS, э системный интегратор, он вот был в среду в эту э чар-директор решений. Он говорит, мы сейчас полностью автоматизируем систему подбора, мы сейчас полностью автоматизируем систему обучения, мы сейчас полностью автоматизируем систему карьерного развития. Нам никто больше не нужен. Человек, приходя, будет работать с киоском. Никакие тетки, которые будут ему писать справки из отдела кадров, не нужны. Все, жизнь крайним образом меняется. Я не знаю, я не успел воспользоваться. У вас есть Uber в Архангельске? есть. Гет это значит, что скоро будет и Uber, и Andex такси. О чем это говорит? О том, что такси больше по телефону перестанет существовать. Я вчера был поражен, я уже рассказал самое интересное. Кто из вас бывает за границей? Ну или был хоть раз? Прекрасно. Когда вы прилетаете, выходите из аэропорта, у вас возникает проблема, где взять такси? Нет, где? Теперь нет. Нет. нет. Ну, я, я не уверен, что вы да. да. я, я не хочу. Нет, это у нас. А вам, вы, вы приезжаете за Западную Европу или в Америку, вы выходите, огромная линия. такси спокойно садишься, у них фиксированный тариф, в России этого не было. Я вчера приезжал, оставил машину на паркинге в и увидел огромное количество, у меня машин Яндекса. И я увидел желтую очередь из машин Яндекса. И это значит, что они заняли эту нишу навсегда. Она была свободна до 2017 года. Мы 20 лет уже ездим и сколько перестройки? 86 14, плюс 17 – более 30 лет, и никому в голову не пришла ей поставить автопарк машин по фиксированному тарифу в каждом аэропорту. Все, ниша занята. Поэтому жизнь меняется кардинальным образом. Сегодня ваш бизнес может измениться в самое ближайшее время. Мы будем говорить об этом во второй части, если я надеюсь, мы успеем, еще у нас есть время, но самые главные моменты, которые вы, как руководитель, должны четко уметь делать – это уметь подбирать людей, уметь развивать и обучать людей, уметь формировать команду. Это три ключевых, четыре ключевых самых важных навыка. Сейчас я вам потом пришлю эту презентацию, никаких проблем. Вот и что я хотел еще сказать. Когда мы говорили, что лучше паспорт, есть одно решение. У моих детей есть такие очки смешные, детские. Может быть у кого-то из ваших тоже есть. Либо глаза нарисованы такие большие, либо еще что-то. Да? Видели, как они? Представьте, на входе, вот эта красивая девушка, вас как зовут? Диана. Диана будет выдавать каждому из вас виртуальные очки на выходе из этого зала. На них будет написано «100% эффективность». Это значит, что с сегодняшнего момента, с этой секунды самой, все, что бы вы не делали, Любое действие, которое вы не производили, оно должно быть процентов эффективно по отношению к самому себе и по отношению к той компании, в которой вы владеете или в которой вы работаете. Это значит, когда вы будете смотреть на, на, на, на любое предложение извне, у вас автоматический счетчик. Помните терминатор 2, что ноль-старценгера подходит в этот размерчик или не подходит? Действует или не действует? Все, автоматически отметаете или дотягиваете до уровня. И тогда, возможно, паспорт не понадобится через несколько тысяч Вы же такая. Вам же получается. Значит, можно... Это да. Но вот когда вот это... Вы же вот именно все, что мы сегодня с вами говорили, для того, чтобы когда вы тут, можно выходить сюда. Итак, суммируя все сказанное. Основа успеха и любовь к своему делу. Посмотрите фильм. Я вам всем рекомендую. Есть такой фильм в YouTube, вы найдете. Он называется «Мечты Zero о суши». Может быть, кто-то слышал. Никто. Меч... Слышали? «Мечты циро о суши». Я не очень японский молодец, не знаю, как проигрывается. Фильм о том, как владелец ресторана 50 лет липят рисовые шарики. У него нет ничего в ресторане, кроме суши. Его ресторан занимает мишленовские звезды 30 лет. Чтобы, стать, чтобы он ученика допустил до клиентов 15 лет ученик учится лепить рисовые шарики. Когда вы будете смотреть этот фильм, вы удивитесь, насколько человек понимает. Что такое любимое дело? Зачастую мы в вот, результате процессов, форматов каких-то разных конфликтов в компании путаем свое любимое дело, чем вы занимаетесь, ситуацией в компании, где мы работаем. Помните, я задал вопрос, кто я? А это как раз к тому, о каким делом вы занимаетесь, профессионал в каком деле вы есть. Подумайте об этом, пожалуйста. У нас другой менталитет в России, у нас вообще просторы другие и другие задачи перед населением стоят. Продолжить? дорогу на до Урал, там, железную, там, или еще Освоить И? А не лепить в шарики. А как вы думаете, есть какая-то разница? Да, разница есть. Масштаба разница. Я вырос и родился на Дальнем Востоке. Я переехал жить через 10 тысяч километров в Москву. 15 лет жил в Москве. Когда они спрашивают, ты хочешь съездить ездить в Дамагуни? Я лучше в JFK. Там, ну, как бы, интереснее. То есть в Нью-Йорке там 9 часов тоже лететь. Я, Я понимаю, не... что такое масштаб. Если вы понимаете, что такое масштаб, и у вас есть любимое дело, вы сможете даже в маленьком масштабе на свои своей вытельной руки. Скажите, вы живете в своем собственном доме или в, под... или вот в обычной квартире? Да. В квартире? В квартире. В квартире. У вас чистый подъезд. Есть, и во дворе все чисто. Есть. Что вам мешает взять метлу и подвести? Слишком большой масштаб? Это к вопросу о паспорте. Итак, я бы хотел вот о чем поговорить в конце первой части фактически. Получили вы щелчок тому, что выходя отсюда сегодня, что-нибудь подумайте о том, что происходит с вами. Да или нет? Да. Да, прекрасно. Я свою цель выполнения. Поэтому, посмотреть на себя сложно, фактически невозможно. Нужен кто-то, с кем надо поговорить. Найдите себе человека, равного себе по статусу, по деньгам, я не знаю, по профессиональной позиции. Это должен быть не ваш подчиненный, это не должна быть ваша жена или муж. Найдите себе кого-то, с кем бы вы могли поговорить. Возможно, это будет лидер вашей отрасли. Человек развивается вообще не друг с другом. Нельзя. Можно покопаться в себе, но развиваться самому в себе нельзя. Найдите себе какого-то человека, который может стать вашим наставником или коучем. Это важный элемент развития каждого из вас. Следующее. Когда вы постоянно находитесь в стрессе, вы чувствуете себя как то. Как рыба, которую вытащили. Потому что мы постоянно находимся в перегрузью. Дома одни проблемы, на работе другие. Приходя на работу, мы думаем о доме. Дома приходим, мы думаем о работе и так далее и тому подобное. Даже качаясь на волнах, мы думаем о работе. Очень бы хотелось думать о другом в этот момент. Поэтому мы постоянно загрузим, 10 часов в день, там, в сутки 24, но мы все время работаем, работаем, работаем. Найдите время, чтобы остановиться. Найдите себе кого-то, кто может вам подсказать, куда вам дальше идти. Первую часть мы закончили, я хотел сказать, что мне 45 лет всего. Пока. Я помню, я встречался с Памилем, Да он что ему 45 лет уже Спасибо. Спасибо большое. Так вот. Что может нам помочь двигаться дальше? Здесь нет молодых, но я когда с молодым наступаю, слушай, я понял многие вещи, начиная там с 40 лет, вам там 20. Надеюсь, там мы с вами где-то ровесники. Нам потребуется сила воли, как бы то ни было. Ведь когда, чтобы выполнить цели на 2025 года, что? Какой самая главная личная черта вашего характера помогает вам это делать? Сила воли, вера и дисциплина. Если вы, извините, это не про женщину, если вы будете сидеть своей задницей, мужчина на стуле и думать о том, что я хочу развиваться. Я, прочитывая книги о личностном менеджменте, ничего не делаю, ничего не произойдет. Сколько вложил в себя, столько ты получишь. Это касательно человека, для того, чтобы вы сейчас, разобравшись с собой, нельзя не разобравшись с собой управлять другими людьми. Это был главный посыл, который я хотел вам сказать. Разобравшись в себе, помогите разобраться с самым первым кругом подчиненных. Дайте им простые инструменты, чтобы они поговорили со своими людьми. И когда все в компании будут понимать, что происходит с каждым из них, тогда в целом информационная среда и коммуникации внутри компании будут прозрачны. Тогда люди будут понимать, что они делают здесь на работе, они будут понимать, что вы делаете. Итак, мы сейчас подходим к первой. Основа любой компании. Кто? Человек. Следующее, что нам нужно как руководителям – это модели поведения. Нам необходимо конкретно знать, как поведет свой сотрудник мой в конкретной ситуации по отношению ко мне, клиентам, к другим поставщикам, не знаю, к коллегам. Я четко должен знать, как он себя ведет. Не то, как он может себя повести, а я хочу знать, как он себя поведет. Для того, чтобы знать, как он себя поведет, нам необходимо некие фундаментальные, некие базовые вещи. Фундаментом являются ценности, которые приняты в компании, ценности человека, каждого, мы сегодня делали с вами это упражнение, и ценности компании. Когда мы сели все вместе с вами, представьте, что это одна компания, я уже генеральный директор. Каждый из вас написал по 5 ценностей. Мы говорим, ребята, а давайте теперь попробуем, разделимся на группы, попробуем их объединить. В результате у нас появились 3-4 базовые ценности, которые разделяют все. Так вот, если это базовая ценность по отношению к клиентам, например, честная, или там, если семья, да? У всех будет, скорее всего, семья. Что такое семья? Это уважение к другим членам семьи, это жизнь ради них, развитие, правильно? Это честность, это порядочность по отношению к ним. Если мы говорим, что мы разделяем ценность под семья, то как будет относиться сотрудник к клиенту? Мы сможем спрогнозировать? Ценность выкладывается с детства. И приходит в за рулем подготовки А вот на входе а надо тоже это Мы сейчас об этом поговорим. Это отличный вопрос, но все же, мы не говорим, что у всех разные. Я только что привел пример, что у всех у нас найдется нечто общее. Общее, что будет фундаментом. Поэтому, если мы четко понимаем, что будет для нас общее, именно этим мы занимаемся в компании, когда я прихожу, Первым делом я разговариваю с собственником. Вы выясняем, какие ценности у него. Потом мы берем его в менеджеров. Мы объясняемся с ними. Потом доходим до всех. И только тогда, когда мы понимаем, что у нас из всех общее, мы формируем <coughs> фундамент. Который позволяет нам четко представлять, предполагать и управлять людьми и их моделями поведения. Это основа менеджмента. Следующий человек, если вы уже профессионалы, можете кому угодно объяснить, что такое. Можно ли влиять на поведение? Просто взять и влиять на Нет. Нужно влиять на поведение через ценности. Вот как раз ценности, когда станут нашим фундаментом, мы сможем повлиять на поведение. Как быть прибыльной компанией? Снова тот же самый Две проблемы, ошибки. Неэффективный менеджмент не – это чувство ответственности. И снова пять проблем. Первая проблема – стратегическая. В каждой из вашей компаний, где бы вы ни были, какой бы статус вы ни занимали, у вас должны быть эти вещи. Если сегодня вы придете в компанию, вы сегодня по поедете на работу? Нет. Кто поедет? Вы. Вы какую должны занимать компании? Прекрасно. Речар. Ричард. Речар. Вот вы заходите в компанию, берете любого, кто тому попался, и кладете мысли. Как ваша компания называется? Не будем говорить. Не будем, извините. Хотел да. Ты говоришь, дружок. А какая стратегия нашей компании? Косой взгляд на вас. Попытаясь у ничего ли не втянуть. Проведите этот эксперимент. Если у вас есть замы, сделайте очень простую шутку над ними, жестокую. Позовите первого и спросите, какая стратегия нашей компании, какие наши ценности какая наша миссия, куда мы идем, когда он вам начнет говорить все, что вы услышите, посадите его здесь, позовите следующего, скажите ему молчать, чтобы ты не услышали. вот когда они все пять придут, и каждый из пяти скажет разное, вы подумайте о том, что он нужно делать прежде всего. Знаете, какая самая популярная пасня отвечает системе менеджмента в Российской Федерации? О чем эта пасня? С точки зрения преломления компании. Кто влез, кто подорвал, потому что никто не знает совокупные общие цели. Так вот, это первая ошибка. Вторая, мы говорили, это процессы. Все, что связано с процессами в компании, нам четко нужно знать, как ведет себя сотрудник. Нам четко нужно знать и понимать, что происходит, когда мы готовим совещание, когда мы назначаем встречи. Мы должны понимать, мое понимание дает нам ценности. Третья ошибка, печаток. Система планирования, привлечения, подбора, удержания, адаптации. Ставьте галочки, чего Нет. У всех все есть. четвертое формализация процессов насколько мы понимаем как управлять процессами скажите мне пожалуйста что такое вакансия еще раз Генеральный директора поднимите пожалуйста руки что такое для вас вакансия в вашей компании как генерального директора потребность не, не не вот представьте вы приходите и вы спрашиваете, почему не сделал? Да не было того человека. Вакансия. Что это для вас? Проблема. Супер. Первый раз, первый раз, благодарю вас. Поаплодируйте. И подумайте, что вакансия это проблема. Это реальная проблема. И когда нам необходимо заполнить вакансию, и мы начинаем придумывать, а кого бы нам взять, что мы делаем, в лучшем случае я вам скажу. Просим своего секретаря, слушай, найди там в хэдхантере похожую вакансию. Поменяй название. Что происходит? Мы берем не тех людей, они, они приходят непонятно откуда, как рулетка, мы не знаем, подходит или не подходит. Есть такой системный вопрос. Мы начинаем анализировать бизнес-процесс, берем положение подразделений, дадим свою инструкцию. Нет. Знаете, что нужно делать? И вы мне скажете, надо посмотреть на тех, у кого эта работа лучше всего в компании получается. Берете этих людей как кальку ищите им подобных. Только в этом случае подборку будет успешен. потому что все остальное не работает. И именно каким-то уникальным образом те люди, которые наиболее успешны, должны превалировать в вашей компании. Может быть, все такие. Возможно, Хэлтхантер скоро это сделает в виде робот. Итак, личная эффективность. Этому мы посвятили целый час. У вас да, щелчок, да, был, мне кажется, что это такое. такое. Итак, что же делать? Надо осознать потребность, что надо в компании что-то поменять. Следующее необходимо внедрить систему менеджмента, которая решит все пять проблем, которые мы сейчас проговорились, основанную на ценностях. Что такое система управления, основанная на ценностях? Первое, это решение двух проблем. Повышение эффективности менеджмента и повышение ответственности, как важнейшей ценности любой компании, ответственность как вовне, так и внутри. Второе, самое главное, и в целом можно было бы оставить один этот слайд. И вторую часть говорит только об этом. Мы хотим, как собственники, как директора, чтобы каждый из наших людей вел себя так, как мне, директор. Это надо. Заставить людей невозможно. Можно лишь так сделать, чтобы они стали разделять эту точку зрения, основу на чем-то общем, на том, что человек вовлечен я не буду вам здесь рассказать эксперименты об облеченности, но если вы заходите, вы в интернете огромное количество. Если люди хоть что-то вложили, они будут ценить это гораздо больше, если то, что они не делали. Я приведу самый простой пример. Если бы мы сейчас вас в зал разделили на две части, этим бы отдали лотерейные билеты с номерами, а вам бы дали просто лотерейные билеты пустые, попросили бы у вас вписать номер, как вы думаете, при вопросе обратной просьбы продать нам эти билеты, это бы э, часть как-то вообще какую-то цену бы объявила, кроме номенажек? А эта часть что бы сделала? Они бы задрали цену, потому что они стали ее думать. Это же, они писали номер, неважно, выигрышным или нет. Еще один пример. Он более грустный, но все же. В доме престарелых, людям попробовали, дали возможность. Либо ты живешь в обстановке, которую для тебя создали, либо ты создаешь обстановку сам. Через какое-то время проверили количество доживших. И более счастливы, как там, где люди сами себе создали обстановку. Когда ваши сотрудники вовлечены в процесс принятия управленческих решений, когда они вовлечены в то, что что-то создается в компании общее, и от них берется кусочек их «я», они готовы за это биться. В противном случае никогда они не будут отстаивать интересы компании, если там нет ничего, что принадлежит им. Поэтому, для того, чтобы мы четко знали, как нам необходимо внедрить управление по ценностям, вам проще, и я уверен, что вы все знаете, что такое стружки металлические. Я вот это в Москве рассказываю, и люди, молодежь, они не знают, что это такое. Я говорю, мы, Например, в школе учились на трудах обрабатывать зубило напильником там, или еще что-то. Я пытаюсь им другими способами сидеть. В общем, вы понимаете, что такое стружки. Если бы я сейчас взял чистый лист бумаги, насыпал туда металлический стружек, попросил бы вас дать вам пинцет, лупу и написать какое-нибудь слово. Например, магнит и стружек. Вы бы часто потратили на то, чтобы выложить это слово. Сидящий с вами молодой прекрасный человек, проходил бы мимо, принося вам кофе и задел бы стол, что бы произошло с этими стружками на листе. <сёк> Система не динамическая, неуправляемая. Но если бы мы поставили магнит, они бы упорядочились. Таким образом, общие ценности в компании упорядочивают понимание и восприятие ваших сотрудников. Следующая проблема. Когда мы начинаем работать над ценностями, мы выявляем большие проблемы в компании. Это называется устоявшие штампы и ограничения. Кто мне может привести штампы и ограничения, которые действуют в компаниях? Например. Ну. Точно. Еще. Супер. А еще. А то так не принято. Знаете, когда? Ты предложил и ты делал. Еще что? О, перерыв. И у меня перерыв. Ты предложил, ты делать, да? а меня за это не уволят. Я вам расскажу очень интересный эксперимент. У него есть несколько форматов, возможно, вы его слышали, но я вам все же расскажу. Представьте клетку с обезьянами. Ну, не буду в зал сидеть, чтобы вы не обиделись, дай бог, это не про вас. Я просто... Представьте. А, повесили бананы, пос... дали лестницу и обезьяны. Одна полезла наверх за бананами, ее катили холодной струей воды. Окатывали ровно до тех пор, что... сколько осталось? Таким. Окатывали ровно столько... Раз, пока... Можно еще чуть-чуть. Хорошо. Пока она не, не поняла, что туда лучше не лезть. <свят> Через какое-то время эту обезьяну убрали, поставили другую. Как вы думаете, кто им полез за бананом? Нет. Нет. Когда заменили всех обезьян на других, как вы думаете, бананы остались Нет. Нет. Представляете, насколько существует каких проблем в каждой из ваших компаний, если глубоко покопать о том, на самом деле, как общаются между собой сотрудники? Так вот, когда вы начинаете работать с ценностными установками, выявляется ограничивающий штамп убеждения. После стратегической сессии в ВТБ я сделал примерно 100 слайдов. Я за слова укрывался, мы были в шоке. Я привел фразы, какие использовали люди на этой стратегической, рассказывая о том, почему они что-либо не делают. Это такие, ну, это, это виртуозы. Я вчера был у вас в театре, прекрасный театр. Я смотрел Мольера с Купой. Так вот, игра актеров по отношению с работой сотрудников, которые пытаются увелить ответственность, это вообще ничто. То есть сотрудники дают фору любому комедийному актеру. Это важнейшая вещь. Вы даже не представляете, насколько эффективность ваша может возрасти, если вы идентифицируете их. И, например, что мы сделали? Каждый месяц мы боремся с одним убеждением. Например, это не мое дело. Мы развесили эту фразу в каждом кабинете. Мы поставили визитки, вот такие маленькие, каждому, это не мое дело. Сначала сотрудники других подразделений недоумевали, что происходит с этим департаментом, почему это все не их дело. Но люди через какое-то время стали говорить, слушайте, мы стали ловить себя на мысли, что я прямо хочу это сказать. Но когда я вижу, что кругом это написано, я перестаю это говорить начинают думать по-другому, только так, и не иначе никак. Нельзя на и говорить, что это, чтобы больше того не слышал, что сказал в Ну, конечно, больше этого не услышите. Он будет это делать. Поэтому... Ну и самая главная задача, о которой я говорил, это повышение рентабельности бизнеса. Когда сотрудник начинает смотреть в одну сторону, эффективность вырастает. Чем можно померить? Давайте сейчас начал по результатам. Какие результаты? Первое. Раскрывается потенциал людей. Это то, что мы с вами первый час занимаемся. Вот только представьте, что вы на такие темы поговорите со своими подчиненными, они скажут вам где вы были? Отправьте нас туда. Или дайте нам кто-нибудь послушать, или посмотрите, что вы там ели. Скажут наоборот. Зачем вы туда ходите? И зачем вы туда ходите, да? Но... Есть такое понятие, синергетический эффект. Какой? Да. Синергетический эффект. Да. Когда меняются несколько людей, и действуют в этом обновлении, то результат удваивается, боятся, я вам скажу больше. По моему мнению, сугубо личному, возможно, вы с ним не согласитесь, самым главным изобретением человека является не колесо. А знаете что? Умение работы в группе. Группа людей. Когда группа, как вы правильно сказали, объединяется, возникает нечто необычайное, именно вот это вот состояние синергии. Но оно возникает только в том случае, если А. Система безопасна, человек чувствуется безопасным, если он готов быть открытым там в ней. И они все действуют заинтересованно в достижении общих целей. Это очень важно. Итак, раскрыть потенциал, трансформация. Когда вы с сотрудником провели такой час, как я провел с вами, он уже не будет тем, как прежде. Вы отсюда уже выйдете другими сегодня людьми. Если вы сюда заползли гусеницами, то вы отсюда выйдете бабочками. Бабочка в гусеницу превратиться не, не может, как бы она ни хотела. Не может. Поэтому произошли кардинальные изменения у вас нейронные цепи перестроились. Если вы это сделаете то же самое с вашими работниками, у них произойдет трансформация. Все ошибки, у них возникнет четкое понимание, как стратегия компании связана с операционной деятельностью. Почему так важно понимать, куда идет компания. И на вопрос, что и в чем наша стратегия, через какое-то время ваш сотрудник скажет так, так и так. А еще, если вы хотите еще больше жуткий-жуткий эксперимент, когда вы сегодня придете на работу, вы ему скажете, слушай. Мне вот очень интересно, а как лично твой вклад влияет на достижение общей цели компании? Попробуйте поэкспериментировать, вам будет интересно, ведь на самом деле это же ваша ответственность директора, чтобы каждый человек... Вообще, знаете, есть такая простая вещь. Есть два типа рабочих мест, Есть хорошее место работы и плохое место работы. И от вас зависит, в каком месте работаете вы сами. Первое место чем отличается? Хорошее место для работы, когда всем понятно, что нужно делать, когда есть показатели от компании до человека, когда ясно, какие ресурсы ему необходимы, когда его используют лучшие, максимальные навыки для решения конкретных задач, которые перед ним стоят. И второе – плохое место работы, когда никто не знает, что нужно делать, когда непонятные результаты, когда что-то даже происходит, и кто-то отбивает каких-то выдающихся результатов, никто не знает, радоваться этому или бояться. Потому что завтра может что-то измениться. И могут поставить какие-то платы или что-то еще. Поэтому подумайте, где вы работаете. Коммуникации. Когда вы начнете с сотрудниками так работать, когда ваши ценности станут миром и фундаментом отношений, коммуникации внутри компании возрастут. Если кому-то интересно, найдите в YouTube. У меня есть там курс лекций. Называется "Кроссфункциональное взаимодействие». Оно в открытом доступе. Посмотрите, я об этом много вам говорю тоже. Следующее – лояльность. Кто из вас меряет лояльность своей компании? Ну, НПС. Выступающий после меня оратор расскажет вам, что такое НПС. И как они меряют лояльность, и зачем, и почему. Да я скажу два слова. Если вы не знаете, насколько лояльны компании вы и ваши сотрудники, вам очень тяжело прогнозировать вашу информацию. Попробуйте хотя бы уметь сделать простой опрос. Есть такой сервис, называется SurveyManke. Он бесплатен в интернете. Там есть уже заготовленные шаблоны ответа. Они анонимны. Возьмите и просто поставьте туда свое название компании и всем по почте. Скажите, кто не ответил, того уволю, как обычно. Через пять минут вы получите, там, в от уровня и количество людей в компании, количество ответов и посмотрите на эти цифры. Сделайте это через полгода после того, как вы начнете общаться с людьми. Сюрви манки. Можно даже повысить буквами. Может быть, есть другие, я Следующее. Нам не нужны люди, которым мы все время указываем, что делать. Нам нужны самостоятельные сотрудники. Когда человек может проявить самостоятельность на работе? Кто скажет? Когда нет давления, когда что еще? А что такое степень свободы человека, работающего по найму? Еще раз все-таки свобода, это что? Это да. Вот сейчас по свободу больше договорятся. Когда он принимает. О, отлично. Значит, у него есть определенный уровень полномочий и есть уровень ресурсов. У кого есть матрица делегирования полномочий в компании? Почему руку не поднимаете? Есть. Если вы не знаете, что это такое, то это очень простая таблица. С одной стороны, должности, с другой стороны, степень принятия решений, а между ними крести. А в как может еще сумму написать. Так вот, когда у вас простая матрица принятия решений по всем ключевым вопросам компании, у вас нет проблемы для того, чтобы орать на всех, когда завтра уволишься и подлезаться, ты не сделаешь. Человек сам понимает и испытывает чувство свободы. Как мерить результат эффективности внедрения системы управления основной по ценностям? Я оставил только один слайд, у них пять. Любой показатель. Продажа доли рынка, прибыль, число клиентов. Повторные покупки, коэффициент исполнительности, стандарты. Что еще? Все, все, все, исполненные дисциплины, а текучесть. Кстати, вам будет интересно послушать последний радиоэфир с пониманием, что такое текучесть. У кого есть понимание, сколько текучесть в вашей компании? Ха. Нет кадров, нет текучки. Нет браво, нет человека, нет проблемы. Если у вас есть текучесть какая-то, то есть количество уволенных, угу. да, к чему принято? Посчитайте. Если вы раньше считали, у вас есть какой-то коэффициент, Вы рознице. много или нет? мало? У кого есть розница? Сколько текучесть примерно у вас? У нас нет текучести, у нас только в декрет уходит. У нас в будет Покажите нет, этот человек? секретный стул, а что, на который идет? женщины вы со своей карточкой будут приезжать и садиться, чтобы вы уйти в декрет человек. Но... Нет, да, <связать> <связать> <связать> <связать> так вот, понятие текучести – это еще только понятие верхнего уровня. Для того, чтобы разобраться в вашей текучести, как хорошо или плохо, нужно понимать, а сколько стоит человек, сколько стоит прием, сколько стоит адаптация. И, в конце концов, финансы же все… Вы понимаете, что такое финансы, да? Когда мы что-то хотим, например, открыть новое подразделение, мы заходим в некую яму. Ну, понимаете, да, о чем я говорю? Инвестиционная окупаемость. Вот, например, мы решили что-то делать. Вот это наши затраты. Вот здесь мы выходим на какую-то э, операционную там, показатель. Вот здесь, когда мы достигаем прибыли, мы получаем точку безубыточности. Break-even point. Вы знаете точку безубыточности каждого вашего сотрудника. А потом посчитайте коэффициент текучести. Чтобы избавиться от каши в голове. Вообще, кашет прекрасное, самое лучшее блюдо любого генерального директора. Нужны цифры. Как только вы все цифруете, ваша деятельность превратится в удовольствие. Вы будете знать все, что происходит с вашей компании. Начиная от приема увольнения, качая этого того, что это кэшфлоу. Кто знает разницу между кэшфлоу и профит and loss? Четко. Это рядом. Итак, что такое кэшфлоу? Денежный поток. Он нам показывает, что? Он нам показывает, есть ли у меня деньги для обслуживания операционных нужд моей компании. Что такое отчет о прибылих и убытках? Да, это показывает, тоже, есть у меня прибыль в компании или нет. Это разные вещи. Но, пожалуйста, я хочу, чтобы они у вас у всех были. Чтобы вы просто каждое утро смотрели, какой идет процент выполнения профильного отчета о прибыли и убытках. И еще очень важный момент – задуматься о том, что является единицей вашего бизнеса. Чтобы вам было понятно, чтобы я вас не мучил оставшиеся три минуты, я могу сказать вам, у меня есть один клиент, у нее школа, эм, школа, школа, как же это называется, «Ментальной арифметики». Она пройдет по франшизе по всей э, стране, у нее класс. Как вы думаете, я ей задал вопрос, что является единицей измерения твоего бизнеса? Она долго думала, мучила, я три дня мучила. Что? Может, у кого-то и Привет. Нет, нет. Еще дать, ладно, две секунды там. Ну, есть какие идеи? Что может быть, если человек как класс, где он учит детей? Чему-то? А, Субаренда стула в час. Это ее бизнес-модель. Подумайте о том, какая модель вашего бизнеса. Это важнейший элемент, который очищает всю кашу в голове у собственника. Итак, как сделать? Три стадии: выбор общих ценностей, принятие общих ценностей и внедрение управления солидной ценностью. В презентацию пришлю. Итак, что нужно сделать? Выбор общих ценностей. Мы с вами провели стратегическую сессию, выбрали. Второе идентифицировать ограничивающие штампы убеждения. Третье. Принятие общих ценностей. Когда все вот здесь, сидящие в зале, появился эти три ценности, теперь мы считаем нашими. Четвертое. Реализацию управления, Процесс примерно год, для того, чтобы люди стали жить, чтобы у них ценности из бессознательного незнания превратились в бессознательное знание. Знаете этот цикл? Тоже я надеюсь. Когда мы знаем что-то, что мы ничего не знаем. Потом мы узнаем, что мы что-то не знаем, потом мы предлагаем усилия, чтобы что-то узнать, и потом мы знаем то, что даже нам не надо об этом палец. Поэтому кто из вас водит машину, иногда может красить ногти, красить губы, причёсываться, одновременно левой рукой или писать смс-ки, ведя машину. Вот это называется уровень бессознательного владения автомобилем. Итак, сопротивление реакции. Это вещь, когда люди вам когда говорить, «Да ты чё, зачем ты это притащила? там сюда, на работу?» Это не нужно, это не будет работать, не надо нам никакие цели, мы хотим жить, как мы жили, в нашем болоте нам хорошо. Это первый ответ. И много-много будет вопросов, будьте готовы к тому, что если вы что-то захотите применять в вашей компании, будет сопротивление реакции. Но единственное, что не могут украсть ваши конкуренты, единственное, что остается ценностью вашей компании, это ваша культура. Все остальное можно скопировать. Поэтому ни время, ни деньги не помогут конкурентам склонировать ваши деньги. Если люди заряжены, у вас работают, приносят результат, вы шикарные. Обычные люди, объединенные вокруг общих ценностей, способны достигать великих результатов за счет развития себя и компании, в которой они работают. Спасибо вам большое за это. Это мой контакт, если вам будет нужно, я сейчас пойду переоденусь и буду здесь в районе кофе Юра, поздоровитесь мне как можно. Спасибо. Спасибо.